всем привет на моем канале сегодня буду готовить безе у меня уже готова швейцарская меренга насадку я буду использовать закрытая звезда и выберу такую среднюю вот если сравнивать вот большая насадка но мне не пригодится будет сильно большое без вот насадка закрытая звезда на 5 лучей я буду использовать закрытую звезду на 8 лучей вот так она выглядит Номера у нее нет, можно найти какой-нибудь аналог, потому что она из набора 24 штуки. Вот эти также не подойдут, одна закрученная и вторая довольно маленькая, насадка 30, там выход будет очень узенький. Также я буду использовать вот такие размешиватели для кофе, здесь в упаковке целых 1000 штук, поэтому очень удобно, у меня безе будет на палочке. Вместо таких палочек можно использовать обычные шпажки. И начинаю отсадку с головы. Просто завиточек. Теперь уши. И мордочка. В туловище также просто завиток. Лапки. Вставляю палочку, туловище сделаю как будто боком собака, несколько завитков, лапки и хвостик. Ну, а здесь как будто она будет сидеть, то есть лапки. Сначала палочку вставлю. Обязательно, чтобы палочка была в меренге, иначе она отвалится. Это сто процентов. И здесь она у меня будет сидеть. Примерно половину меренги я окрашу в розовый крето, белевый водорастворимый краситель. И оставила немного белый. Этой же насадкой и розовой меренгой отсаживаю розовых пуделей. В остаток розовый добавлю красный гелевый водорастворимый краситель, чтобы сделать язычки. И в остаток красного добавляю черный, чтобы сделать носик и глазки. Осталось немного меренги, поэтому я ее также использую. Отсадила косточки. Все, отправляю сушиться это все в духовку. При температуре примерно 50-70 градусов. Я приоткрываю дверцу и сушу так примерно полтора-два часа. Понадобилось 2 часа без высохла. Косточка. Ой. И пудель. Вот такие собачки получились в итоге. Данная безе хранится 14 суток. Можно в коробочках специальных, можно просто в контейнере пластиковом, даже просто в пакете целлофановом хранить. Если это на подарок можно упаковать, все продается в кондитерских магазинах. побирать упаковку, даже есть фасовочные пакетики. Будет очень классно смотреться и оригинально. Кому идея понравилось приготовление, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.